Всем доброе утро. У меня утро началось с чуть-чуть ПДР. Вот тут было вмятина с подрастягом. Я ее минут за 15 полностью не могу выдавить. Ну, не идет она у меня. Она у меня то вылазит, а то опять пока пробиваю. То есть растянутая часть не могу ее дотянуть. Мне пришлось тут отверстие сделать, потом она пробкой закрывается. Ну, в общем, я его вывел так, чтобы оно хотя бы не было там много шпакла. Сейчас перебьем пока на металле. Там будет, в принципе, нагрузка, останется протяжечка. А пока полностью не снимаю дверной проем. Я его... Э, а что я его? Я его заклею сейчас. Именно стену обратно скотч. Потому что, блин, время как-то, знаете, так... бегать, бегать очень быстро. Сейчас померяем толщины, что у нас где. То есть определяться, где нужно. Ну, не за, понятно. Снимаем до металла. Вот по верхам еще вопрос. Но давайте внимательно смотрим после мойки тут царапка, надо грунтовать, тут царапки так, сейчас пройдем и будем в итоге все снимать Нет, тут просто просто чисто просто чисто тут молдинг этот широко так стоит пол накладки не видно Но клюв по-любому, клюв снимать до металла, короче скорее всего не снимется только верхняя часть от этого батона до металла, потому что он тупо это тупо не нужно, как минимум. Так, и все целое, но это тоже расчистим. Бо-бо. Значит, броней, бронированным скотчем, чтобы не поцарапать резинку, заклеиваю прямо по ребрышку. Вот это вот верхнее окошко. И будем спокойно работать с плоскостями. Сюда мы лезть тоже не будем, по крайней мере, грунтом. Тут все целое, тут я уже подработаю грунтом с баллона перед самой покраской непосредственно. Все остальное снимаем до металла. До металла. Сейчас попробую наклеечки аккуратненько феном отогреть и снять, потому что это полняк, со всех сторон экономить наклейки будет сложно. Снимутся, хорошо, не снимутся, будем делать дубликаты, значит, на них. А, ну тут, да, тут все до металла. После, после того, как помылся, четко видно где что надо делать, а если мы ну, мыл, мыл все равно кусок завис а если не мыть блин, начинаешь работать оттуда не, не, невозможно скотч подклеить да, там, допустим, грязное. тут же все чистенько, то есть рукой проводишь не, на ну, пульса есть, понятно, обезжирить надо но не так, что оттуда коржи сыпятся, тут тоже все вымыто чисто а песка, ну, если где-то и остался то его уже воздухом дадут его будет по минимуму проводку она так и будет жгутом висеть я его потом жгуту и жгутую положу трубе примотаю проводку японцы сделали гениально она вытаскивает если и вытаскивается то где-то аж в кармане в центре салона, наверное, под водительскими ногами пришлось крышку распечатывать такая глупая чуть-чуть затейка определились с хозяином машины по антикору да, антикор надо делать потому что, ну, вот это вот как бы не совсем красиво, если все покрасить да а внутри оставлять. То есть после покраски. Антикор делается после покраски. Перед покраской делать антикор это затея для маляров такая очень веселая. Как бы я сам маляр, поэтому я буду делать после покраски. Если бы мне машину пригнали после антикора а, на покраску, я бы сказал бы человеку плюс 100 баксов чисто за тот геморрой, который мне надо отмывать, лазить вот тут. Поэтому весь антикор желательно делать после покраски. Это как минимум а, удобно, как, как максимум это правильно. Потому что потом после того, как все покрашено, можно спокойно вот тут отбиться, допустим, скотчем, обработать и торец, на него одевается а потом резинка какая-то специальная. Ну, короче, антикор после покраски идет. Приступаем к работе. Заклеиваем проем, заклеиваем окно. Давайте еще сразу пробежимся, промерим. Завод, завод, соточка, понятно завод завод понятно все в заводе получается ну вся по крайней мере тут все в заводе 103. просто чтобы знаете как не ожидать потом сюрпризов из ниоткуда то сейчас начнешь чистить вроде все ровно как это с капотом бмв да, он там херак, у него там полтона шпакла. То есть тут, по крайней мере, я буду знать, где что и откуда ждать сюрпризы. Так, ну по кузову, я так понимаю, сюрпризов ждать вообще не стоит. Посмотрим на эту часть. Тут у этой части батончик целый, потом я, наверное, на батончик даже не полезу. Здесь полезть надо, тут сколы здесь. Царапина здесь, царапина здесь, то есть кусочек почистить. Ну что, приступаем. А, приступаем, прежде чем приступать, сейчас поснимаем вот эти наклейки. Снимаются хорошо, не снимаются. Значит, дубликаты делаем, это заклеиваем сейчас. Так, попробуем снять наклейки. Острый шпателек. Так, и беру коробочку, на которой они у меня будут все висеть. Так, ну тут самое главное вот эту снять, если она, конечно, не сделана разрушающейся. Обычно, допустим, BMW и всякие остальные такие машины, у них эти наклейки. Тут, правда, нет дублирующего кода. Короче, на бэхах они большая половина разрушаются, то есть рвутся квадратиками, их не снять. Здесь же снялись, и слава богу, я их потом переклею, используя переводнушку для шильдиков. Вот ну, потом покажу. В принципе, их можно и так приклеить, клеевой слой есть, но сейчас я их сними с коробки, коробка чистая, я ее протер. Но все равно, клей уже будет плохо держаться, на мойке могу смыть. Так, мы заклеивались мы закрыли колеса теперь растворитель прошитываем все что мы будем с чем работать потому что химия химия конечно хорошо но есть куча другой химии которая не вымывается быстро это всякие силиконы антисиликоны тут обезжирки Другие растворители. Короче, говна хватает, которая надо посмывать. Заодно и протрем воду, которая тут где-то не досохла. Грунт вот этот смыть. Кстати, грунт интересный. Еще... Не, пошел, пошел. И начинаем сверху обтираться. То есть, короче, мы обезжириваем, отмываем все дерьмище. Потом не было сюрприза. Эти сюрпризы вылазят аж на покраску. Можно, если это, говорится, есть лишний зазор по бабкам, свободный, можно это все делать антисиликоном, конечно, очень тщательно вымывать, но растворителем дешевле получается, а смысл тоньше. Так зачем платить больше? Экономия должна быть экономной. Но в пределах разумных. Кстати, знаете, разобрал машину. Она хоть и подпечаленная в плане болты хреново раскручивались. Но а, само состояние по кузову. над машиной или у нее один хозяин был, который над ней не издевался. То есть ничего глобально не засрано, не замазано этими силиконами жировыми. Ну все равно протираю на всякий случай. Но она более-менее чистая машина. Прям приятно работать. Остатки от наклеек сразу вымываем в проемах. После того, как отмыл, можно четко просмотреть, где у нас есть сколы, а не грязь. Вот четко видно, что зона расширяется потихоньку. Где у нас есть чаги коррозии, глубокие царапины. С чем нам конкретно придется работать. Отмыл латку эту. Посмотрим, чем мы там еще Позачищать нужно Чтобы под шпатлевку подготовить М -м, Крыло В принципе целое ну, Снимается до металла а И определяем сразу порядок действий Если нормально себе рассредоточить Работу никто отвлекать не будет То я сегодня загрунтуюсь Ну, если будут какие-то Отвлечения, то сегодня не загрунтуюсь То есть, у нас, допустим, по расчистке Пороги, Крыло а Идем сюда. Заднее крыло можно оставить на потом после того, как перечистим и прошпатлюем здесь, вот здесь. Надо расчиститься, чуть-чуть подрихтовался. и вот здесь расчистить, подшпатлевать тоненько. Это надо сделать сразу. Пока тут будет сохнуть, можно идти расчищать пороги, крылья, искать где там еще кое-какие мелочевки, которые не надо шпотлевать Тогда можно уложиться так, что в принципе за целый рабочий день подготовить кузов и отгрунтовать его. Начнем мы, пожалуй, с переднего правого крыла. Так, расчищаться я буду макитой. Она у меня последние дни. На пробах, на тестах, все некогда снять видео, поэтому оно пойдет такое, знаете, там, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Машинка классная. Единственный минус в ней относительно фастула чуть-чуть вот тут вот неудобная эргономика. Во всем остальном машинка либо равна, либо даже уходит в плюсы. В плюсы она уходит в двух вариантах. Первая по цене, потому что официальная цена этой машинки 12 700 гривен в Украине вместе с коробком. Для подписчиков, ребята уже там покупают... Через правильных людей, если брать, скидончик в штуку точно есть. А дальше. По малым оборотам, на самых малых оборотах, на единичке, у нее, во-первых, скорость вращения тарелки реально мала. Сейчас я выключу пылесос и покажу. То есть скорость вращения реально мала. И мощность на этих оборотах не теряется. У фыстула нет такого. У фестула на самой маленькой, на единичке, во-первых, скорость вращения больше. И мощность чуть-чуть просаживается. Дальше. В этой машинке нет шайбы на подшипнике. Я не знаю, зачем на фестуле она лежит. Она просто как какая-то дистанционная. Но она, сука, тарахтит. Когда начинаешь торцом работать, исключительно торцом, начинается торох в машинке. Это реально кумари. Тут такого нет. Поэтому, если сравнивать так плюсы и минусы, то у этой машинки преимуществ больше. Неофициально в Украину машинка завозится, но на нее нет гарантий, и цена будет чуть-чуть на пару там, долларов ниже, чем завести фестул неоригинальный. По, конечно, сроку работы это надо смотреть. То есть фестул уже проверен, как бы два года хреначить, ничего с ним нету. Это надо, конечно, пробовать. Может быть, если будет возможность, я себе такую машинку возьму, чтобы она была именно у меня в сервисе. Тогда будем смотреть на ее работоспособность. Приступаем. Обдирать все буду восьмидесяткой в режиме непрерывного вращения. Обдеру этот элемент вот здесь, сразу его проспотлю и переходим дальше. Так, тут все. Теперь обезжириваемся. Поскольку металл чистый, то есть с металла выведено все, что там на нем было, обезжириваемся. Можно шпатлевать на голый металл и при этом при всем еще и дать гарантию на эту работу. Посчитайте внимательно ТДС, потому что я смотрю, у многих пукан бомбит по поводу того, что шпатлюется на голый металл. Так, по шпаклу. Сейчас что-то у нас лето не сильно жаркое, и я наконец-то позволил себе по температурному режиму взять рапид. Я его пробовал зимой, точнее в октябре туда, ближе к ноябрю, в зиму. И он мне очень зашел, что ж такое, по его скорости сушки. Тут даже не в цене дела У меня есть Лихлер, у меня есть Ади У меня есть Максмайер, у меня есть Глазурит Но они по скорости сушки Все с этой шпатлевкой отдыхают Вообще И по качеству ребята, которые работали Когда она появилась Долгое время уже по сей день. Только летом она не позволяет с ней работать Потому что сохнут на шпателе а По качеству классная шпатлевка Повреждения все глубокие я повыстукивал И теперь надо не затягивать этим шпаклом затяжки не прокатывает, реально сохнет на шпатель, то есть быстро перемешали, лучше малыми дозами, потом до замешивать, но бегом-бегом. Она по вязкости очень похожа на все обычные наполняющие шпатлевки, это обычная, в принципе, есть наполняющая шпатлевка. Не помню, что у нее там по адгезии к цинку, но По крайней мере никаких запрещающих знаков на ней по этому поводу нету. Протягивать я буду в парочку слоев, чтобы я потом за один раз мог перетереться. Я лучше где-то наложу чутка лишка. Чутка лешка, да? Ну потом за один раз перетянусь. Перетрусь, точнее, извиняюсь. Все, уже все. Она и на шпателе уже. О, комок. Раз, два, три. И привет. Подрезку с этим шпаклом тоже лучше не оттягивать. Я вам пошел пока помыл шпателя. А оно уже и становится. Лучше сразу обрезаться, подтянуться. Да, в принципе, я так понимаю, что да, уже можно и следующий кидать. Зимой. Это шпакло очень актуально зимой. Тогда, когда в боксе температура как ни крути, она пониженная. А если еще и гараж, то это вообще Изумительное шпакло. Не забываем обдуваться. Резиновый теперь шпатель. Им удобнее протягивать кривые формы. Так. Так. идем моем шпателя тут пока чуть-чуть подсохнет приду посрезаю чуть-чуть тут отворотики кое-где и еще тоненько протяну разочек потому что ну есть все равно небольшая кривизна не шпакло конечно царское блин скорость сушки нафиг и лампы не нужны заходим на круг. Сейчас весь торец вот этот вот низ за расчищаю. Тут я уже прошел по внутренке. Шпатлеваем тут, идем дальше на круг. И пока так круг делаем, шпатлевка нормально просыхает. Дальше чутка доработаем машиночкой, обезжириваемся. Это антисиликон, который просто быстро испаряется. У меня нет в распылике сейчас антисиликона такого быстрого. А медленным здесь, которым я обезжирюсь перед грунтованием, там перед покраской, ну как бы смысла нет, потому что мне надо, чтобы отсюда быстро все улетучилось. Но можно даже, когда медленно обезжиришь, вот так вот сделать. Этот уже испарился быстрый. А медленный бы еще вот там в порох остался. И это можно тупо не заметить. Нашпатлевать туда. А потом, блин, а что там шпатлевка не держится? Она туда будет пузырьком таким подниматься. Здесь уже просто у пол как бы прокатит, но как бы не стоит. Потому что есть глубокие раковины. Их, конечно, лучше отвалить леклеровской шпатлевкой, волокном. Но не обязательно леклер. То есть любым волокном здесь также может прокатить... Алюминиевая шпатлевка с алюминиевой пудрой. Вот. То есть нужно что-то такое, что плотное и что не проваливается. Потому что обычная наполняющая универсалка она все-таки туда подсядет со временем. Стекловолокно или алюминий, или карбоновое волокно не подсядет. То есть это такие моменты, на которых мы чисто себя перестраховываем. Стекловолокно сохнет по сравнению с этой быстрой рапид конечно дольше раз в 5 наверное если не в 10 даже но у нас есть объем работ другой, сейчас я тут провалю все волокном в один проход тут тоненькое все размешалось, чтобы я многовато и спокойно продолжаю ходить дальше на ту сторону, на то крыло то есть мы не теряя времени выполняем работу по кругу тем самым как бы Даем себе шанс сделать это все за один день. Вот привычка уже работать в очках и в маске. Я их не снимаю, они мне на уши прямо отдают. Тут можно не торопиться. Главная задача завалить... Завалить, короче. Завалить ямы самые глубокие. То есть волокном пытаться вывести плоскость, э, затея э, глупая. Первое, не получится, второе, оно плохо трется. А если оно не получается и плохо трется, то зачем вообще этим заниматься. Кто-то по незнанке начинает тереть волокно, и оно у него забивает наждак, оно у него волосится, пупырщится, еще что-то происходит. Этого делать не надо. Нашпатлевали, срезали шпателем лишнее. Если что-то потом в дальнейшем начнет перетираться, ну, как бы страшного ничего, но ну, я имею в виду перетираться уже там на мелких наждаках. Но драть вот это все 80 кой ну не стоит. Не надо оно вам. Через 5 можно подойти будет и подрезать все волокна лишние. Ну а пока продолжаем все на той стороне то же самое. Отлично. По времени, пока я эту арку там расчищал, это уже схватилось. Но еще довольно-таки неплохо поддается резке. И схватилось она ровно настолько, что я сейчас пойду. Разведу рапид. Возьму мягкий шпатель гибкий. И здесь спокойно выполню то, что мне нужно. Все, что цепляется за шпатель на плоскости, это у нас лишнее. И не надо ограничивать шпатель... Срезание этого лишнего. Так же, как и на крыле, за один проход я все равно понимаю, что не протяну, поэтому протягиваю сейчас самое, что могу. А что не могу? А что наверное, второй проход через три минуты? Жаль, что компания Олеклер не имеет такой шпатлевки. А в принципе, вообще мало компаний имеют такую шпатлевку по скорости сушки. По крайней мере, я лично еще до знакомства с этой полоской шпатлевкой ничего такого не видел. Может у кого-то оно и есть, но на рынке у нас нету. Вообще у Пола много, очень много разных шпатлевок, но ну, половина из них, говно. Ну, это мое личное мнение, А другая половина ну, в таком количестве, как бы, они обширно представлены, что повторяются очень многие шпатлевки, просто все замерзло. Просто в разных упаковках они выполнены. Да, все. Не успел я даже размазать то, что у меня на шпателе. Короче, надо пробовать, надо щупать, надо знать, что есть у разных компаний. А, потому что материал, ну, есть уникальный у некоторых. Чуть подсыхает, сейчас надо сразу резать. С этой стороны порог тоже сделан. А, расчищено крыло. И на крыле из того повреждения, что было Вот что осталось Внутренняя точка Вот для этого нужен крючок ПДРовский И немножечко, скажем так Умение им пользоваться ну, Хотя, знаете, как умение Умение приходит с, с навыками А здесь надо будет сейчас тоненько Тоненько-тоненько На всякий случай протянуть Хотя это, эту штуку можно и на грунте убрать Я так вижу Но лучше протянуться и все, по сути. На крыле я тут пока чистил. Вот тут, вот тут, вот тут были рыжики. <как> Рядом с теми, которые мы видели. Сейчас пока все сохнет. Перетру это крыло и кусочек стоечки подверх. Сниму до металла. Пороги поснимаю. Короче, когда все сниму до металла, по кругу, вот тут кусок сниму до металла. Когда все это поснимаю... Тогда начну только перетирать шпатлевку, она сейчас пока что хорошо высохнет.